Да, ко мне подходят в школе и говорят, а у нас в школе казаки ходят, это как? Это нормально. Я сейчас уже говорила о том, что это правильно, это должно быть и по-другому уже. И дамы наши выглядят сразу, как-то так смотрят. Ну, кроме того, что вы молодцы, вы есть от себя, от потомственной казачки, вам огромные, Да, вот потому что вот. я тоже из казачьих, кубанские казаки, мы вот, настоящие. Ну, я хотела бы высказать благодарность, я встану. Вы как хотите. Ну, вы тоже от лица школы и от себя лично мне бы хотелось выразить признательность и благодарность за бескорыстную помощь в организации и проведении нашего юбилейного вечера встреч выпускников нашей школы. У нас 30 лет в школе было. За благотворное сотрудничество в деле образования и воспитания подрастающего поколения и сказать вам не только слова благодарности, мы выразить веру в то, что мы сохраним наши дружеские отношения и будем сотрудничать дальше. И в первую очередь, вахмистру хутора Северной станицы имени Дутова Дмитрию Рыбальченко... Я пошел. Спасибо. Спасибо. Низкий поклон вообще организация просто чудная, это было настолько приятно, это было настолько красиво, это было очень здорово, большое-большое спасибо, но у нас вот Константин получил уже. А ты уже получил без нашего? Я за фото получил, я с камерой был. Молодец. Люба, Люба, Люба, Люба. хутора Северной станицы имени в Александру Гладкову. Его сейчас нет. К сожалению, пожалуйста. В командировке, Да. Артему Яценко, казаку утро Северный. Спасибо большое вам. Огромное спасибо. Никите Чуракова. Никите. Никите Чуракову. Чуракова тоже передадим. Давай я его передам. Давай. И Сергею Фудкудинову. Спасибо вам большое. Приходите к нам, будьте с нами, мы рады вас видеть, никогда не отказываемся от сотрудничества. Мы ждем вас на «Богатырские игры». Я, к сожалению, не смогу присутствовать, я уеду этот день с детьми в Снежинск, потому что у нас программа была, мы два месяца ждали приглашения в Снежинск, это у нас не будет. Но на любые другие мероприятия, значит, будем поддерживать какие-то контакты, и мы вас ждем в гости. Хорошо. Тем более у нас еще опорный пункт есть в военной подготовке. Тут еще мы дальше патриотическую программу очень хорошую готовим совместно с вами. И вы обсуждали все. Очень приятно. Ну все. Взаимно. Спасибо. Что очень важно. Взаимно. Спасибо. Спасибо, что вы у нас есть.